На меня не показ. Это мама моя. Она красивая, не правда ли? Да, да. Это типа знакомится с ней. Не залами. Давай, давай. Ей двадцать пять. Мне сорок Да, но маме тоже сорок. Да. Судьба, значит. Да. А где живете? Где живете? Я. В Челябинске? Да. Заебись! Так, давайте. давай номер. Давайте ты... номер свой. Давайте вы напишите, я напишу в чате. Давайте запишите вот этот номер телефона свой. Не, вы напишите, я вам напишу. Мам, давай вот этот. Нет. Давай, диктуй мам? А вы откуда 8 девятьсот четыре. Подождите. Чё? Че? Давай, диктуй. 8 девять. Да. Давай. Да. Давай, да. мама. Так, мама не хочет номер телефона давать. Почему? А вы откуда? Спросите брать? сами. Спросите у нее. Она засмущалась, как детка маленькая. Какого а? С какого города будьте? С какого города будьте? С Монитогуса. А, недалеко. Да. Может, это как судьба? Как думаешь? У меня, естественно, судьба. У мамы семеро детей. Давайте. у меня тоже так судьба значит ёбаный он жена нет я не жена не жена? нет короче диктуй нам номер свой давай 8,9 так 8,9 дальше давай дрожжи кота быстрей давай Восемь. 8 восемь девять девятьсот четыре так девять четыре да дальше триста шесть. так три шесть семьдесят четыре восемьдесят шесть сорок восемь восемь девятьсот четыре триста шесть семьдесят четыре восемь шесть так же стёрка нужна. Правильно? все у нас любовь, морковь. неправильно Не правильно 904. Дайте телефон уже да. есть. Так, подождите. Подождите. Да. 904. Ну и так? Куда? Куда? Пропали? Куда пропали? Зависли? Все. Все. Нет. Нет. Нет.